Здравствуй, братец. Это в кавычках. Адриан, ты, ты у себя? Да я, я, я внизу. А ты внизу уже? Да Кто с тобой. Ну тут лук решил прикупить. А зачем тебе юбка? Да, это так, вид. Уж так мне ср пошли срочно на улице. Да я тут в комнате своей кое-что да. сделаю. Да, и выходи на улицу. У меня такая, мне понятно на конец. Надеюсь, эта тупица так. не зайдет сюда, и мы ломаем покупку. Зачем? Да Тихо, там на крыше. Здравствуйте, девочки. О, привет. Это у тебя тут лошадка? Да, посмотри. Прикольно. Приручи, так ты сядь на не. Эй. О, это что за новое? Я сейчас зою. Да. И корми, корми, корми яблоком, яблоками. Ага, всё, О, да. так прекрасно, да, да, Я там пойду у себя в комнате, заберу. туда. Да, это девочка, ее зовут, Стресс. Её, можно мне покатать? Не... Можно мне покатать? Вот, мы это что слишком опасно. Что с этой лошадью? Она с ума сошла. Можно, можно или нет? нет? Можно вернешь а -а -а. ее сюда. Хорошо. Окей, ну, погнали, Телефон мы возьмем. Меня... А, да, да, да, я здесь. Ты на кошку А, Здесь. Не хочешь, тебя... чтобы... Откуда тебе крылья? Откуда? Да я так, Ему... это прикупился. Я не... а меня да я не в тебя, не в тебя. А? Я тут по-своему лук. Ну, я скоро приеду. А, что вы хотите то да? Скоро, потом. Я хочу, чтобы я что-то купить. М? Погоди, линзы у меня. Что? Инзы, говорю, купил себе. Да, купил. Могу показать. А где, где а, купил? Я хочу себе только... о, о, Не могу показать. Дайте Вам. мне пиццу, да. Неважно, где купил. Да. Да, Хуже дело. Да, эм, да, закрой тут. Под... Кто-то пооткрывал. Вкусно так. Слушай, Мюнклус, ты, ты береги на это место. На Начт. Ой, а? хорошо. Я забыл, еще там находится. Уже давно не пользовался. Ваша да. вперед! А что там находится? Тебе зачем знать? Что? Хотя я ты знаю, знаешь, ну ладно. ладно я шучу, так, Тупой вопрос. Ой, я упал. Стой, подожди меня. Адриан, мне к тебе будет задать нужный один вопрос. Ну и позже его задам. Это сходи в магазин, пожалуйста, в ресторан, Какой... закупи там э, стейков и бургеров все такое. Слушай, не стоит как моя пучка. Давай, я тебе потом дам деньги, у меня три миллиона. У меня только миллион. Увы. Так. так. Здесь да? тетя. Ой. Ай. А? Я сломался, Ай. Ай. Ай. Так, Быстренько. Ну, виноват? Виноват? Я кошелек дома забыл, ну, придется. не напоминай. придется прощаться. Я кошелек забыл. Mira. А это еще Погоди, куда... -то... Почему здесь... Нет... И мне не нравится это. Я кто видел, Адриана? Кто видел, Дриана? Um, он пошел вниз, я видела, он куда-то пошел там вниз. Так, ага, хорошо, так, иди который Ти, иди за мной. А, ладно. А, то здесь, то здесь, то здесь. Сейчас я кого позову, мне нужна помощь, одной, очень хорошая помощь, очень хорошая помощь, но мы будем потратить как Джои, два Может, два есть, и... что это о я думаю. Я, думаю. Да, у у куш, я уже не хочу. Суба, Фири. Ливия, Крылья Свободы. Ой, я, кстати, первый раз буду злать. Так, здравствуйте, меня позвал Олег, говорят, случаи запущены, и он попросил кое-что сделать. Девочка, иди за мной. Ладно. Я. Если умная, надеюсь, разберешься, что с этим делать. Только. Свои. Я а даю конфеты, конфеты, да, не переживай. Лучше уйди, по-доброму, по-хорошему. Мне нужна будет помощь, там надо. Чего такое? Это вот берешь там, прячешься и на кнопочку нажимаешь, и тогда у тебя будет очень хорошая штука. Надеюсь, разберешься. Потом а Ага, вот кстати. Когда. Вот. Сейчас этой сестренке. Мы вот так вот сделаем. Этой, когда вернешь, вернешь не ко мне, давай, только ко мне. Хорошо? И... Okay. Хорошо. Так, так, следы, следы с крови, я понял. догадываюсь, Сейчас как сразу я не догадался. Здесь вот нет, не обрывается. Yeah. Раз, два, три... Ай, ай! Собака... Так, здесь... Надо сломать... Ой, а как тебе нет. браслет идет? Ты можешь чуть-чуть там подкорректировать рост? А то у тебя вылазит твоя голова. А это надо, чтобы было скрыто. Ладно, попробуй как-то с костюмом сообладать. На табуреточку встань. Настану табуреточку, Адриан. Я так и знала, что что-то в этом не так. Что-то не так было с самого начала. Адриан, ай, вроде живой. Сейчас, да. Так, сейчас мои... Вот есть скрытая сила Талисмана Орла. Это раз... Я могу что расправить это? эти крылья, я не буду искать не именно двери. Спрячь крылья. Ну, привет, Фула. мои хорошие. Нет, Я лечу спрячь. к вам, мои хорошие. Ты Узнаёшь меня? Спрячь. Привет, дядя. Привет. Теперь мы тебя дядя, уничтожим. Всё, вживайтесь, Слава, злой, злой копий Адриана, который свиснула Теперь, Свистма? смотри, Свистма. что у меня есть. Отдай шкатулку, тварь. Знаешь, а? что будет с ней? Что? Я достану все талисманы. И соединишь? И... Нет, это слишком банально. Кто... Ну, много сил использовать, тоже плохо. Не, ну, смотри, Я не открою не кучу не порталов не. и раскидаю все, все талисманы до одной. И следом в шкатулку. По всем странам по всем измерениям, чтобы выходили и искали, а также я приду Боже, в прошлое <связывая> с помощью Ах. талисмана а и украду ваши все талисманы. Нет, не а что такое талисман, кстати? Не, не еще одного. А, Зоя, ты жива? Зои. Я достаю уже талисманы. Нет, Там мешай мне! За мной, мои грабы-кваны. <связывающие> ко мне. Ко мне. А что это? Ко мне. Да, Катаклинин. И главное, не используй ракету. Главное, ракету не используй. Это Ракету здесь... и... <связывающие> не используй. Стой. Нельзя, нельзя, это, нельзя. Ворота. Остался. Ее... Приветики мои хорошие. Теперь я вас раскидаю по Знаешь, порталам, можем... по измерениям, а, вот, в... а, нет, а потом вернусь Брегов. в прошлое, в будущее а или в настоящее. Без а, разницы. В какой. Какой то, что... Может, я дашь мне, как его еще трубку ловять. Ну, я реально тебе еще трубку посту переверну. Может, <связь> я использую эту бомбочку. Может, где? вы мне дадите талисман? А что такое талисман? Важно. Это ваше поражение. Это ваш последний бой. Талисмана мистера Жука и. А теперь поднимайтесь на крышу. Я открыл кучу Я порталов. Лети, Карапас! Лети, манки! Лети, манки. Лети, Сай, Снейк! Лети, Фокс. Решаем порталы. Решаем порталы. И лети. А теперь Детрансформация, трансформация? И все талисманы. А талисман какой остался? Все потеряно. Ну, осталось полон, Все потеряно. Адриан, Адриан тоже умер. Нет, Адриан живой. Вот, он даже разговаривает. Вот. Вставай. Mm -hmm. Живый. весы. Он не живой. И вы не сможете теперь никак. Они не смотри я же попросил силу его ну, взрыва. Ой, все, а. больше не буду. По голове ты, ты взрывчат. жучара недоделанная. А теперь, ты а. как ты да, сделал да, да, свое да, идиотское да, заклинание, да. теперь... Стала. Это штучка только... а, меня а теперь осталось милисты. мне уйти в прошлое, узнать твою личность. Ой. Забрать в прошлом твой талисман, и в настоящем он пропадет. Слак. Нет, Но... я не позволю. Только не исчезай, только не исчезай. Будет сидеть, сидеть, пожалуйста. Сила призванная талисмана, <смешивание> я призываю талисман. Вс. Сила я... Мне... Это Где? ваше поражение, неудачники. Как мне теперь объяснить Адриану? А как отрязить Адриану пройти? Испорож... Адриан не должен знать то, что талисман был у меня. Ой, придется выкручиваться mm. по-другому. Если он поплощает талисман, то браслеты не принадлежат нашей шкатулке, то вряд ли он заберет. Орел, у нас... у нас нету много шансов. А что нам делать? Я просто не понимаю. Я... Здравствуй Часто... Где ты? Я как бы только шесть, что Я вижу, у вас еще новые люди. Здравствуйте, мистер. Я посмотрю скоро вас, когда вы... Да, Лала, твои силы бесполезны. Я оставляю строчное сообщение Ой... Девочка, О, девочка, здравствуйте. Девочка. Это не Адриан, это темная его версия, какой то Я понял. Хочешь выделялся. увидеть? Хочешь увидеть? Опа. Это, да, это... Ой, Где ты, так. собака? Я, он не собака. Ой, знаю, знаю и знаю. Все. Мне нужна. О, моя... привет! Ты тоже на могилке Адриана? Я тоже. <сёдненькая> <сёдненькая> Молодец, что Мало молодцы. Сходили с ним в поход. А я в этом лесу с вами был. А, жалко то, что вы построили это убожественное убежище. Так бы я его ночью еще бы убил. Прям в походе вам повезло, ведь темная душа. Ты вышел когда Ошибочка. Вы... Хорошо, что вы построили. А! Ты что вот это потерял? А! а мы... А мы сейчас сделаем лучше. Мы откроем портал. И... А, это канара, она меня принестила в прошлое. А, давай, улетай, талисман. Слушай, талисман. Я, я молодой, этот молод, молодой Теперь молодой. талисман этот находится. Неважно, где. Молодой молодой я не понимаю, человек. для чего молодой талисманы? Фейк талисман мне поможет. У него он отправил его в прошлое. Как ты вернешься из прошлого? Та -та Либо в другое измерение, мои хорошие. А что такое другое измерение? Скоро узнаешь, когда в него сама попадешь. Мне отправляйся, отправляйся, перезарядить камень чудес. Живо! Не дай забрать этот Камень Чудес! Да я себя не прощу, меня убьет, Меня убьёт! Это Камень Чудес или это чё? Что происходит? Где я? Меня опять этот на прошлое. Где так вот, кролика работает? Так, как, поэтому... Откуда у него столько сил? А что, согласова делится этих Талисман, что он не может Вечник использовать? Мы тебя отправим <соценно> на тот свет, моя хорошая. <соценно> Сама энергия, сама энергия так, Какие там еще талисманы? Дракона. Ну, мы сейчас сходим еще. Лаза, Молодец. Воздавал, Осталось разумеет. мало времени. Ну, напоследок я возьму талис. Тебе повезло. Вам повезло. Пока. Теперь мне. Я забрал этот браслетик у этой девчонки. В будущем, но я могу и да, но у тебя нет такого. Же... Хранитель не может. Я уже прочитал всю книжку да, заклинаний. А, а теперь Что, этот браслет полетел в прошлое. Талисман Бани. Отправился в Теперь шкатулка пустая. Вы можете ее забрать. Мне как бы она не нужна. А сколько талисманов вообще осталось? До свидания. Скоро ты пропадешь. Теперь больше у вас нет талисманов. больше нет талисмана. Не талисмана. Отправился талисманы <соцентричные> в прошлое. Дал всем тебе вещь, всем всем. Адриана, а я пальца, я, пропаду. я не так что у нас есть шанс.